Всем привет друзья, вы на канале Science TV, сегодня вы узнаете о том, почему звезды излучают свет, как различают звезды по яркости и какая звезда самая яркая. Ну и перед началом просмотра подпишитесь на данный канал для того чтобы не пропускать в дальнейшем полезные и познавательные видео и поставьте данному видео лайк, это для меня огромная мотивация для продолжения данной рубрики. Приятного просмотра! Первая наша тема ⁇ почему звезды излучают свет. Звезды ⁇ это огромные газовые шары, излучающие собственный свет, в отличие от планет и их спутников, светящихся отраженным светом звезд. Например, лунный свет ⁇ это ничто иное, как отражаемый луной солнечный свет. Еще одно различие состоит в том, что нам кажется, будто звезды мерцают, в то время как свет планет является ровным и не мигающим. Мерцание звезд вызывает присутствие различных веществ в земной атмосфере. Наше Солнце тоже является звездой, хотя и не слишком большой или яркой. По сравнению с другими, оно занимает по этим параметрам промежуточное положение. Миллионы звезд гораздо меньше нашего Солнца, в то время как другие намного больше его. Среди них существуют такие, которые, находясь на месте Солнца, включали бы в себя орбиты не только Земли и Марса, но и даже Юпитера. Впрочем, нам они все равно представляются маленькими точками из-за очень большой удаленности. Со времен древнегреческих астрономов звезды делятся на группы в соответствии с их величиной. Под понятием «величина» здесь понимает не истинные размеры звезд, а их яркость. Кроме того, звезды различаются своими спектрами или, другими словами, длинами вон своих излучений. Излучая спектр той или иной звезды, астрономы узнают многое о ее особенностях, температуре и даже химическом составе. Ну и вот, мы подошли к второй нашей теме. Как различают звезды по яркости? глядя на небо мы не замечаем особой разницы между звездами просто некоторые из них кажутся крупнее или ярче других только и всего однако на самом деле звезды отличаются друг от друга и разница между ними достигает колоссальных масштабов если конечно классифицировать звезды в соответствии с их спектрами то они будут располагаться в ряд от голубых до красных звезд Голубые звезды – это самые горячие и яркие. Температура на их поверхности достигает 400 000 градусов Цельсия. Температура на поверхности нашего Солнца, желтой звезды, составляет примерно 6000 градусов Цельсия. Самые холодные – это красные звезды. Их температура около 2500 градусов Цельсия. Но свет их не так ярок, как у голубых, белых или желтых. Существует Однако и множество других совершенно особенных звезд. К ним относятся нейтронные звезды, так называемые черные дыры и другие. Черные дыры, например, вообще не испускают никакого излучения. Для разделения звезд по блеску существует понятие «звездные величины», введенное древнегреческим ученым Гепархом. Звезды, имеющие одинаково яркий блеск, относятся к одной и той же величине. Самыми яркими являются звезды первой величины. Они в два с половиной раза ярче звезды второй величины, а те также в два с половиной раза ярче третьей и так далее. Невооруженным глазом можно разглядеть только звезды от 1 до 6 величин. И их число крайне невелико по сравнению с общим количеством звезд следует помнить, что звездная величина или видимая звездная величина вовсе не характеризует ни размеров, ни истинной яркости звезды, а лишь ее блеск относительно наблюдателя на Земле. Ну и вот мы подошли к заключительной теме. Какая звезда самая яркая? Честно ответь сейчас на один мой вопрос. Пытался ли ты найти в небе самую яркую звезду, когда-либо? И тебе, наверное, кажется, что звезд в небе несметное множество, но без телескопа ты можешь увидеть не более тысяч звезд, из них около 1500 находятся в южном полушарии и не видны в северном полушарии. Еще около 2000 лет назад Греческие астрономы делили звезды в зависимости от их яркости на величины или классы. До появления телескопа существовало шесть классов или величин звезд. Звезды первой величины самые яркие, а шестой величины самые слабые. Звезды ниже шестой величины без телескопа не наблюдаются. Сегодня современные телескопы позволяют сфотографировать звезды. 21 величины Яркость звезд одной величины в два с половиной раза ниже яркости звезды предыдущей величины. К первой величине относятся 22 звезды. Самая яркая из них это Сириус, имеющий величину полтора. Сириус более чем в 1000 раз ярче любой самой слабой звезды, которую можно наблюдать невооруженным глазом. Чем ниже становятся классы или величины, тем больше звезд она насчитывает, так если к первой величины мы относим только 22 звезды, которые мы можем видеть невооруженным глазом, то звезд 20 класса насчитывается около миллиардов. На этом данный видеоролик подходит к концу, не забывайте подписываться, ставить колокольчик для того, чтобы не пропускать в дальнейшем такие полезные и познавательные видео. Также можете делиться этим видео со своими знакомыми. Также вы можете оставлять комментарии под этим видео на данную тему. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Всем пока!